Начинаем мы, как обычно, с легкой нефти. Да, у вас есть возможность отметить мышкой интересующий вас участок на графике, и, в принципе, его можем также разобрать. Последний раз мы с вами встречались ровно недель назад, 9 мая, и, в принципе, тогда я вам говорил, что нефть, в принципе, закончилась, по крайней мере, в среднесрочном своем движении вниз, и, в принципе, у нас произошло смена тренда. Некоторые из вас мне не поверили, но, в принципе, вот мы видим результат. Напоминаю, как был 9 мая, я говорил, что, в принципе, в принципе вот эта область, она еще была не сформирована, не сформирована до конца, она будет определяющей, и отсюда мы пойдем, в принципе, на вид. Почему я брал именно эту область? Обращаю ваше внимание вот на этот проторгованный аддом, вот, вот на этот участок цены. В первую, очередь, в первую очередь нас интересуют достаточно большие кластерные вливания как по бедам, так и по аскам. В принципе, здесь фиксирую часть позиций, допускаю, что они были убыточные. Произошла небольшая коррекция и, в принципе, был допустим. На данном участке мы, в принципе, выносили всех фокусов. Все, кто хотел заработать на росте. А в связи с чем? Что мы видим, что мы можем наблюдать непосредственно по графику? У нас есть два э, достаточно больших, достаточно мощных, э, поторгованных уровня. Да? Это по маркопропайверу называется вот Или по кому как удобно. В принципе, они, они достаточно большие, существенные, находятся вместе. И в данном случае... Это для нас была действительно хорошая площадка, фундаментальная площадка, от которой мы могли отбиться, в принципе, мы от нее и отбились. Да? Это был уровень область поддержки. Чтобы понимать, насколько филигранно мы отработали, здесь было практически касание тех, оттуда мы пошли. На что стоит обратить внимание, в принципе, до меня было сказано другим, что... Для нас интересующая область была вот здесь, в принципе, мы о ней говорили. Здесь у нас а, есть, так можно выразиться, засели артисты, которых, в принципе, выносили. Кого-то выносили просто по стопам, а кого-то по морженковам. В данном случае, в данном случае, данная область для нас была определяющая. В принципе, вот так, одну определяющая по той простой причине. Чтобы нам вот этих ребят вынести, нам потребовалось хорошее, хороший объем, хорошее выливание. И вот мы, в принципе, видели. Вот он, раз классное выливание, вот у нас прошел бикпринт. А, сейчас секунду посмотрю, насколько он прошел. Вот. вот этот уровень у нас был основополагающий. Нам необходимо было его, в принципе, пробить. А что бы ты ни стоил. А? Здесь у нас прошло полторы тысячи, даже больше, почти тысячу контрактов. Допуская, да, что от одного участника рынка С одной лишь целью пробит этот уровень И в принципе мы его благополучно пробили а, Как я вам говорил, как только цена развернется У нас будет три, а, три цели Основная цель это 49.20 Это сам поторгованный а, объем данного контракта В принципе, как вы видите Они непосредственно данного уровня мы благополучно взяли Сейчас, а, что я считаю, что будет по нефти в принципе, я рассчитывал на коррекцию, но рассчитывал ее еще в воскресенье. Кому интересно, тот, в принципе, может заходить в нашу группу ВКонтакте, аналитик там выкладывается намного чаще, и можно будет актуальную информацию наблюдать. В данном случае, что я предполагал еще в воскресенье ночью? что мы начнем корректироваться э, вот, с, вот с этих уровней и пойдем вот в эту Вполне возможно было, что мы отобьемся отсюда, и опять-таки цель была 49-20. Но нет, мы в принципе сразу сделали дабы. Как я в комментариях показал, 25% была такая вероятность. Я обратил внимание, кстати, у кого есть возможность, у кого есть отрасль, категорически э, рекомендую использовать фунтурбит э, или баланс. Она нам показывает, что, что происходит на рынке, какие серьезные эти могут быть на рынке до того, как они начнутся. В данном случае, на что я обратил внимание, у нас здесь есть очень интересный участок. Вот. здесь баланс достаточно сильно просел. И получается, если провести параллельную аналогию вот с этим участком, то здесь у нас цена находится намного выше. Да? То есть, у нас произошел такой своеобразный перекос между балансом и ценой. В связи с чем? Когда вы будете замечать такие перекосы, допуска, следует допускать, что возможно в ближайшее будущее, то есть, один-два, произойдет значительный импульс, И он может быть безоткатным. То есть, вот здесь у нас идет плат, идет накопление. И, как вы видите, американцы делают, да, сделают такой, скажем так, заливают свои лимитки анголы да, У нас проседает баланс. И что мы видим на следующий день? На следующий день мы видим вот такое движение наверх. Практически без. Ну это, скажем так, история. Что же нам ожидать на этой неделе и, в принципе, сегодня, завтра, послезавтра? А, в первую очередь нам стоит ожидать коррекцию. Потому что а, даже если взять вот этот флэп, а, не учитывать, мы достаточно долго идем без коррекции. Опять-таки, флэп, нинпульс, флэп, нинпульс. Основные цели, основные цели э, по движению наверх мы взяли. Да? Э, в принципе, э, шли достаточно быстрыми темпами, и сейчас, предполагаю, должен быть какой-то выдох. Опять же таки, вот это движение, оно произошло в Азию за счет договоренности между а, арабскими странами и непосредственно Россией о а, подлине моратория. Да, договорились насчет сокращения нефти. В принципе, в принципе, уже не является тайной, что 24 25 все страны ОПЕК подпишут, никаких заменов быть не должны. Следовательно, в 24 25 нефть может как-то корректироваться и дальше, в принципе, будет уже какое-то движение. Чего же я ожидаю сейчас я? В первую очередь, в первую очередь коррекцию, в первую очередь коррекцию вот к этой области, в первую очередь коррекцию к этой области, в принципе мы уже э, к ней подошли, и э, цель основную здесь. Что я могу посоветовать дейтрейдерам? Э, Это посмотреть, как мы отреагаем на этот уровень, на этот участок цены. Это у нас 48,62. 48, допускаю допускаю, что мы можем. Его... Если будет какая-то задержка, то я думаю до конца сегодняшнего дня, а завтра мы вполне можем сделать какое-то пробитие. Опять-таки завтра нужно быть аккуратным, потому что завтра у нас уходят статистические данные по запасной и может быть какой-то На данный момент, и, если все будет так, как прогнозируется, мы ожидаем, мы ожидаем пробития данного уровня, куда будет пробить, да? то есть какая цель а, по продажам, первую очередь цель по продажам вот к этому уровню, 47.90 плюс-минус 10. А, почему именно в область, в принципе, я показал профилям рынка, здесь у нас плат, из этого флета мы вышли к это самый поторговый уровень, это для нас является существенной точкой по сопротивления по поддержки по уровнем поддержки и мы здесь можем в принципе увидеть остановку цены я допускаю что основное движение на этой неделе может быть именно к этой цели в принципе здесь мы можем продолжить строить спуск ниже вряд ли возможен по той причине не все вот эти ребята Вышли еще по машинку И опускаться ниже вот к этой цели Чтобы дать возможность им закрыть ноль, Не совсем разум. Опять же таки, обращаю внимание Вот здесь у нас был достаточно сильный битплин Как вы видите, если бы покупатель У нас был не такой агрессивный, как он есть Мы бы увидели вот здесь Как то мы Мы бы увидели движение вниз да, Чтобы дать возможность Всему ему свои зависшие лимитки закрыты. То есть те лимитки, которые он подставлял под свои же рыночные ордера, чтобы потом наверх, они у него зависли. И в принципе, в принципе, он по логике вещей должен был сходить вниз. Он не сходил. Следовательно, он зафиксировал свои убытки вот здесь. Это значит, что у него цель находится выше. Да? И вполне а, допускаю, он не допускает, что движение вниз мы можем все-таки не видеть. На данный момент как то 50 на 50. Как вы видите, 48.62, в принципе, на глазах у нас это работает. По цели, Что мы можем увидеть в тайле? Пробитие вот этой области, а она достаточно существенная, она проторговалась у нас на протяжении всего контракта, вот так сходу, мне кажется, маловероятным. Должен быть какой-то откат, ну или как минимум плэдк. Потому что накопить необходимо достаточно много топлива, чтобы смочь все, все это чудовищное вот это вот накопление пробить. В принципе, мы здесь копили раз, два, три, четыре, пять, ну, порядка девяти дней. Да? И вот так вспыду пробить, я думаю, у нас не получится. Поэтому, не допускаю, что как минимум, как минимум, плыть все те, кто торгует внутри дня, продавать от уровня 49-10, десять. 49.20 да, это область 49.20 у нас предыдущий полскоконтракт, 49 десять актуальный полсконтракт. Для нас это достаточно серьезная область сопротивления. Откуда мы спокойно можем отработать и уйти вниз. Опять же, сегодня от 49.20 девяти стали продажи. Сами продавали. В принципе, вот, вот мои кому интересно. Вот от 49 даже поменьше 49.10 были продажи. С учетом того, что приходится проявить внутри дня, э, стоп был достаточно аккуратный, не хватило стопа. Не то что не хватило, а его в два раза больше просто нужно было дергать. И вот уход вниз. Данная бы могла принести нам практически тысячу долларов двумя контрактами. Не в принципе, но такое то в принципе, бывает. Что касается цели. Я бы по сайту даже вот так скорректировал. Искать продажи от сорока девяти с первой целью 48.62. И потом возможен откат коррекции. Вторая цель, более, скажем так, сорок семь девяносто. Сорок мы можем видеть не раньше, чем выпуская пятница, да, может быть даже в следующей неделе катализаторов таких значимых, кроме как э, нефтяные запасы, в данный момент не предвидится. Если что-то будет происходить, это будет происходить, в принципе, в один Поэтому э, стоит торговать не то чтобы аккуратно, но как минимум заглядывать. Как По нефти. В первую очередь, мне интересны подажи, как я уже сказал, 48, 62, 47, 90. И если все же, каким-то чудом, ну, произойдет какой-то катализатор, и мы пойдем наверх, в принципе, безошкарное дальше соблюжение. И более интересная цель – это Вот эта область. Здесь было а, достаточно мощное восстановление. Здесь а, проходили. А, здесь мы и снимали стопы, и в принципе, заливались в продажи. И тест-уход. Попытка ретеста была, не дошли. Если все же у нас наверх идет сразу, без отказа, то первая цель это 4982, ну 4980 плюс-минус 10, 10 опять-таки по факту просто обновление вот этого файла. Наиболее оптимальные а, торговые, скажем так, рекомендации это ожидание плата в области 4980, 60 Область достаточно большая, позволяет а, найти различные точки. Для торговли в принципе, в принципе а, маневры могут быть. Главное торговлю все правильно. Какой вопрос? По нефти у кого-то есть вопрос? масло Есть, вопросов нету. Мы передаем на 500, потом в Сегодня наверное обойдемся без золота, потому что компьютер походный и в принципе хотя есть у кого-то есть интерес, можем и смотреть. Так, вопросов здесь не вижу. Видите вопросов в чате тоже не вижу. Хорошо. Сейчас самое интересное евро. ER. Я да без правил. Давайте посмотрим евро. Так, вот, кстати, Ена. Секунду. Вот были три цели: восемьдесят восемь Ровно в этой области отбились, тик-тик отбились, вот даже, в принципе, у меня даже есть видео. Сейчас тогда с иеной, потом евро, посмотрим, что происходит по евро. Когда придется подождать там, пару минут по настройкам и посмотрим, что происходит по евро. Угу. Видео слетело, окей. Видео тогда можно найти в группе TopStop Trader. Вот были три цели, вот была область разворота, от нее уход. Все три цели взяли. Что советую по Е? Что советую по так, В первую очередь смотреть как эта область отрабатывает. В частности, 88 660. Как вариант с ретеста пробовать продажи не могу сказать что вот этой коррекции хватило вот на такое движение но внутри дня можно что пробовать а так пирога немного еще нет. в первую очередь в первую очередь вот с такой цели в принципе сколько здесь 420 тиков это сколько ну порядка 6 в если я там посчитал вот. А, основная коррекция по иене у нас, опять-таки, вот этот вот. Если мы, пробиваем уровень, если мы пробиваем данный уровень, он нас не удержит. Основная коррекция по иене, вот у нас, вот В принципе, мы падаем достаточно долго, 17 апреля, это целый месяц, поэтому какую-то существенную коррекцию мы можем, в принципе, видеть. А, интерес вот в эту область, опять-таки. Пробиваем в 88-660, от днем можно поставить покупки. Дальнейшее, дальнейшее падение, не уверен, что возможно. В принципе, мы основную цель взяли. Вот у нас СОБЭС, здесь мы платили. Здесь мы накопили достаточно объем, чтобы уйти. В принципе, достаточно мощный наверх. Поэтому, кто бы хотел, тот свой цель получил. Позиции большинство позиций закрыты, поэтому я считаю, что именно по иниру нужно ожидать коррекции, коррекционного движения. Дверь достаточно большой области. Это вот область и вот область. Они в первую очередь среднесрочные, здесь внутри дня, то опять-таки внутри дня этот границ можно поторговать. Сейчас же стоит подождать именно как будет развиваться события по 8860. Если будут вопросы, в чате не пишите, а я же пока открываю... Кстати, обращаю внимание на баланс по EM. Он максимально корректный. Такой, подходит, подходит, подходит. И сейчас мы находимся в правильном То есть весь, весь дисбаланс, который был, мы, в принципе, его уравниваем. Что это значит? Мы от 0 можем отбиться скорректироваться либо все-таки пробить и пойти уже по цене на коррекцию поэтому категорически рекомендую смотреть что происходит по балансу советую даже использовать двигательные буквы как сессионную так и непосредственно контрактные по евро так, евро пока продолжается у нас Сентип 500. 500, как я, я опасался, две-четыре пробить не смогли. сейчас посмотрим просим, ты, ты. в принципе вот у нас была флэтовая область могу сказать что мы сильно от нее ушли был у нас прострел наверх вот я думаю мы здесь это обсуждали первая точка как я и говорил верхняя граница границе 2390 скорректировались а, а, а, С кормили книжные границы, и в принципе мы сейчас точно так же отбываем 240. Да? Топливо пробить э, 240 это исторический хай, у нас не хватает. Так как в принципе вот когда сегодня очередное обновление было, но вообще не хватает. Поэтому по 7500 мое мнение, будем точно так же дальше ходить. Опять же, таки, если, если прибернуть небольшой хитрости, посмотреть на графический анализ. Вот от этой области мы можем отбиться, накопить движение и пойти на это. Накопить движение, поскольку, стоит. Вот, э, 85 торговая рекомендация. В первую очередь, обращайте внимание на этот пункт. Это в первую очередь. Искать пробовательские покупки, вот. Раз, два. Ну и вот эта область, три, вот эта область. Вот эта область. Здесь мы хорошо поторговали, в принципе, она у нас раз, раз до три, 4 раза отбивалась. Достаточно хорошая фундаментальная область поддержки. Поэтому под вот, SP сейчас секунду. С 500, на самом деле среднесрочный сейчас абсолютно бесполезный инструмент. Если что-то высматривать цель цели внутри дня, если торговать внутри дня, то это использовать стратегические уровни, смотреть какую группу продавцов или покупателей обманули, уволили минуса, и от этих от торговать. Чуть подробнее есть в группе. И, в принципе, если будут вопросы. Можем в скайпе или в написать, помогу. Что касается евро. Катализатор, катализатор, который, в принципе, все движение сейчас основано непосредственно на, на одном. Основано на выборах и, в принципе, по некоторым данным у определенной группы лиц, фавориток была литая, да? Были выложены деньги, были определенные ожидания, ожидания а не да? Видим, что происходит под цене. Опять же, обращайте внимание, вот у нас был, а... у нас была достаточно сильная область, которую мы не торговали, мы отсюда уходим. Да? У нас есть а, контрактный код. Так. Контрактный вопрос у нас есть, давайте перейдем на. что у нас здесь есть существенное? В принципе, в принципе а, при такой тенденции вот она цель 1.13170, ну, плюс-минус. С этих уравнений мы ушли еще в том году, это был сентябрь-ноябрь, это допускали его да, вот, наверное, это у нас Как мне кажется, стратегические инвесторы жаждут походу сюда к, к этой области 1.13 с целью как минимум как минимум если кто-то до сих пор сделать это закрытие позиций если кто то так что мы видим по квадратному углеванию? По квадратному углеванию мы видим. Там у нас начинает накапливаться объем, В принципе... В принципе, логично. Вот она цель. Вот у нас самая актуальная цель. цель на данный момент. Сейчас я сделаю данный предмет. красным выделе это у нас цена это у нас цена 1 12 470 плюс минус ä, порядка ä, 20 пунктов насколько статьи к в обе стороны смотреть здесь у нас было серьезное накопление здесь. Ä, что мы видим? Перед выборами Трампа различные группы людей тянули одеял на себя, Да, но сам поторгованный, в первую очередь именно вот эта область будет являться для нас Петеррибом. Поэтому если мы, как стратегические инвесторы, стоим в покупках 1 1240 как минимум стоит подумать о закрытии части позиции. Да? Если говорить э, внутри дня, внутри дня, допуская, что э, секунду, что у нас на 4 часов, в принципе, да, э, как мне кажется, оставшуюся, оставшуюся неделю, мы можем увидеть в принципе впадение. А, даже не в падении, а вот в определенной коррекции. Коррекция в первую очередь у нас к уровню десять триста пятнадцать, один десять четыре. даже с небольшим запасом возьмем 1 четыреста. Наиболее оптимальная точка для коррекции. Опять же, таки это лишь первая цель. Если говорить об основной цели коррекции, я бы взял вот эту область и цель один на шестьдесят. Раз цель, вот у нас где-то два цель, а если мы видим коррект, если мы даже видим оперативность. Дальше, Дальше допускаю, что будет флэд, потому, мне кажется, возможен какой-то флэд, и движение в принципе, вот эту Сейчас. Ну, в принципе, с этой, с этой области для внутренних трейдеров это, ну, поскольку по стойку, опять-таки, обращаю внимание, вот, кластер объем, не кластер объем, а в предистаграме поторгованной области, достаточно хорошо проторгована, мы ее пробили, на юлихай, поэтому первая область сопротивления это 1400, 1.10.400, 1.10.371. А что еще также хочу обратить внимание? Вот в принципе от чего мы отдаем. Вот от этого мы до нее практически дошли. В принципе, ее приноли. И сейчас если. Да, и сейчас в принципе мы корректируемся, уже на порядке 250 пунктов. Поэтому на что обращаю внимание? Дать коррекцию 1 110375. 375. Смотреть за развитием событий в этой области. При появлении сигналов в покупке. Основная цель это обновление хая и порядка. Один десять пятьдесят Нет, один одиннадцать пятьдесят допускаю, допускаю, что это может произойти на евро, опять-таки за евро я не стяжу, поэтому не могу сказать, как быстро мы можем к ней сводить. может быть, мы сможем среда четверг корректировать, потому пусть допускаю, но скорее всего, вот это движение наверх, оно возможно на ближайшем этапе. Движение 5 5 Здесь у нас раз, 2 3 в принципе, 4 сечки, Вполне допускаю, что можно в течение недели все это сделать. Коррекция. По Евро, по йене, по SP 500 или по легкой нефте, есть ли у кого-то вопросы. В принципе, можно писать как в тенге, так также можно писать непосредственно в чат просто в трейдере. Я вижу, вопросов нету. В принципе, в принципе. Если вопросов нет, мы можем потихоньку заканчивать. Всем спасибо, кто присутствовал. Искренне надеюсь, что мои торговые рекомендации вам и на этой неделе помогут, как могли помочь на той неделе. А будут вопросы, обращайтесь. И в принципе на этом все. Желаю всем как можно больше денежных профитов и как можно меньше россий. Всего доброго. Всем пока-пока.